Скают душами. Давайте ушки на макушке слушайте внимательно. Про мо ⁇ м будет занимательно. Если школы должны закрыть, родители берегись. Долго весело вам будет с запасить. Я тебе уж бывала, мать милиции пугала. Теперь выросла девица Вся милиция боится. Если будешь меня слить Край наш славится лесами Чайщими опушками А деревья села наши ставятся Чистушками на Ира даже свои лыжи по пути обогнала Ноги синие у Гатикара в забрали Присмотрелись я уголе, этот джинсы полиняли Ножка сын к отцу пришел и сказала кроха Тысячу долларов на стол или будет плохо? Уж в кровати Дети, горы баба рыбого маня живут дружное летосство Только иногда друг друга спрашивают А ты кто? Полюбила водолаза С не учение, я Промашает на свидание То на берег, то на дно Раз на пляже водолаз Утопающего вот спас А когда на ней женился Сам пошел и утопился <музыка> Ой, в цыганочку пристать, не в лесу дрова рубить Надо корпусом работать и ногами дробить Я куличик испекла, угостила баню Он за это показал, мне жука в стакане Ты зачем меня не любишь, я не умелый, я на бок, я ведь не один такой. У меня фигура тонкая и высокий каблучок. Не давайте ей котлеты, ей пожарьте кабачок. Гармогист у нас хороший, как тоже маленький. У него гармонь большая, хоть и ростом маленький. Я на поле в коридоре каблуками топала. Хотя Кольку не любила, но конфеты лопала. А опоздание я причину Ваня мигом сточинит. Посало твою газину. Кто нашел метеорит? себя, но и отражениться. Зря ты милый, сур, запел, или меня не знаешь. Целый час уже потерян, точно проиграешь. Ну да ладно, ты не дуйся, ведь мы драки не хотим. Пропоем сейчас в частушки, и тогда поговорим. Мы немного пошутили, посмеялись над собой. Если что не изменили, то простопок небольшой.